Тумсо, еще раз. ассаламу Алейкум, не посчитай мой вопрос с провокационным, но почему некоторые чеченцы не недоблю... дагестанцев по скриптам? Ответь, пожалуйста, заранее, Баракол <звы> Фейк. <звы> Я не знаю, некоторые, наверное, не любят и китайцев, и испанцев, но это некоторые. Мы же не можем на них как-то повлиять. <звы> В целом у нас абсолютно нормальные теплые братские отношения с нашими братьями и из числа дагестанцев, и из числа ингушей, кабардинцев, балкарцев, любых народов, и не только народов Кавказа. Кавказские народы, безусловно, для нас ближе, мы, мы как одна семья, у нас там не так далеко будет общий правотец С другими народами у нас будет чуть дальше, да? поэтому, в принципе, конечно, мы являемся более близкими. То, что существуют отдельные проявления национализма в каждом из наших народов. Ну, есть, к сожалению, это всегда было, это всегда будет. Мы не можем с этим ничего поделать. Мы должны, ну как ничего не можем поделать? Мы должны, конечно, с этим бороться да, в плане просвещения. То есть, людям нужно, людей нужно призывать, им нужно показывать хороший пример, пример братства, добрососедских отношений. Но нужно понимать, что всегда будут такие люди, вот искоренить мы никогда не сможем, всегда будут те, кто будут не любить дагестанцев, будут в дагестанских народах, будут те, кто будут искренне ненавидеть чеченцев. И, как правило, это всегда происходит вот среди соседских. Не бывает так, что дагестанец там ненавидит черкеса, потому что соприкосновения у них не бывает, и поэтому среди, среди них не бывает от этого каких-то недоразумений. А вот среди соседских народов это бывает. То же самое происходит и с соседними селами. Вот вы заметьте, обычно противостоящие как-то друг друга, не любящие, это всегда соседние два села. Не бывает так, что там село в одном конце не довидит село в другом конце, потому что нет соприкосновения у них. За исключением тех моментов, когда есть уже разделение по каким-то другим признакам. Это, например, если... Если какие-то общества друг друга ненавидят, и они живут в разных селах, даже если эти села где-то далеко друг от друга то да, у них это будет. Но это будет мотивировано не, не селами, а именно вот как, каким-то вопросом противостояния этих обществ. Поэтому мы должны с вами это понимать. И ну, как с этим бороться? Показывать хороший пример чеченцы, дагестанцы. Вот видите, сейчас была фитна. И очень порадовало, что появились истории с этой стороны братья, которые очень хорошо начали высказываться, приводить примеры, хорошие примеры, комплементарные к друг другу, рассказывать, допустим, дагестанец рассказывал про хорошие примеры отношений с чеченцами. Чеченцы рассказывали про хорошие отношения с дагестанцами, и это сближает. Хороший, хороший пример хорошего братства. Ну что прокомментируй свое мнение по поводу объявления, объявления ислама о дагестанском имамате. И нужно ли нам на сегодняшнем этапе нашей борьбы думать о Дагестане. Я не хочу вообще эту тему комментировать. По существу я имею в виду, Мое мнение там по этому поводу. Ну, вообще, no comment. Каждый считает, делает то, что считает нужным. И... Но я хочу... Показать вам, да, на этом примере показать вам, что мы вообще с вами вот не готовы говорить про какие-то унитарные единые государства в рамках Кавказа. Вот это тоже один из примеров, показывающий, что нет, мы не готовы. Почему? Потому что, видите, ислам, чеченец, опубликовал эту информацию и моментально вызвало реакцию со стороны дагестанских братьев почему мол, это сделал ты, почему они обречились к тебе и так далее. Здесь причина, изначальная причина кроется именно в этом. Видите, когда внутри одного народа вот такие вещи происходят, они всегда легче решаются, меньше бывает претензий, или даже наоборот, вот допустим, если бы там я или кто-то другой из чеченцев подобное опубликовал бы про чеченцев, ну не возникло бы никаких вопросов, и даже если бы кто-то что-то сказал бы, ты что там типа не спросил у нас, он бы просто ответил, да, кто ты такой, у тебя спрашивают? я хочу, я о своем народе э, публикую, я даже если там что-то создается, но захотел и создал, не захотел, не спросил, то есть вообще легко, понимаете? А когда в этот вопрос в этот вопрос внесены отношения между двух народов, вот здесь уже вот так нельзя, вот здесь уже у тебя так не работает, это понимаете? Нужно соблюдать вот эту субординацию. Э, Какие-то какие вещи предвидеть, не переступать там каких-то барьеров и так далее. Поэтому вот, вот это вот один из примеров, который мы, на который мы должны обращать внимание и понимать, что в каждом вот это вот народность, ее нужно беречь. Очень аккуратно говорить о другом народе. Ни в коем случае не, не делать каких-то заявлений, как, чтобы в этом народе могли это воспринять как экспансию соседнего народа. Вот тогда в девяносто девятом году то, что произошло, это тоже, видите, многими дагестанским большинством, абсолютно большинством дагестанских народов это было воспринято как вот чеченцы пришли к нам, чтобы здесь что-то делать, понимаете? В этом и была как бы главная ошибка. Если бы это был внутри дагестанский, вот именно, э -э, если бы это, информационное сопровождение этого, да? Э -э, было бы преподнесённым дагестанцам как, как внутренняя тема, то не было бы и такой реакции. А это преподнесли им, как вот, значит, чеченцы со стороны пришли и что-то там пытаются навязать. Это моментально так воспринимается, даже когда с хорошим чем-то к тебе приходит со стороны, это воспринимается как «Ничего себе! Почему не уважение к нам? Почему среди нас там не посоветовались, не сказали?» Сразу начинаются вот эти вопросы. Поэтому нужно в общем эти моменты контролировать. В общем, это еще один такой пример, на который нужно смотреть, и это, это, это довод да, в пользу того, что ну, нет для какого-то общего, просто так вот сейчас вот на ровном месте нарисованного, созданного, единого унитарного государства, мы не готовы, мы братья. Не готовы. Как думаешь, станет ли наш народ одним целым, как прошлые времена, или эффект разделения был слишком сильным, что уже не простим друг друга за поступки и деяния? Смотрите, давайте начнем с того, что мы как бы единым целым наш народ никогда не был. Ну, такого в принципе не бывает. У нас даже вот в тот период, о котором ты скорее всего говоришь, это э, начало 90-х и, ну, и середина 90-х, то есть война. Это тот период, когда мы были максимально консолидированы против врага, но даже тогда у нас были и те, кто на стороне России сражались против нас, тоже часть нашего народа, то есть оппозиция, грубо говоря, были те, кто не сражались, были не за тех и не за этих, но как-то и а, не, не, ну, не нашими сторонниками были, так скажем. Поэтому, да, на тот момент, наверное, большинство народа было, безусловно, на этой идее, и, и это можно как бы считать очень таким, ну, таким, такой счет, точкой отчета, которой хотелось бы, конечно, вернуться. Вот такая консолидация, она сейчас была бы безусловно победоносной вернемся ли мы к такому я думаю что навряд ли уже такого не стоит нам ожидать потому что действительно процессы которые произошли за этот период в нашем народе они но ну, они не могут просто так быть прощены там пролитая кровь там кровь то еще ладно кровь она прощается всегда прощалась но вот э, вопрос посягательства на честь, это вещи, которые не прощаются, то есть, а, а там очень много таких моментов. Плюс у нас уже и, и в нашем лагере, так скажем, появились политические, религиозные разногласия, противоречия. Поэтому ожидать вот такого, такой консолидации, как, как та, что была раньше, я думаю, нам не стоит. Нам, у нас сейчас какой-то новый этап, нам нужно теперь подходить к этим вопросам с, с учетом вот тех реалий, что у нас есть. То есть, да, у нас есть противоречия, но мы, несмотря на это, мы можем как бы находить, ну, то есть бороться дальше, продолжать борьбу уже какую-то политическую между собой, не военную, а именно политическую мирную борьбу, но при этом быть сторонниками одной идеи независимого государства. Грубо говоря, как вот демократы с республиканцами в Америке, как они сосуществуют. Они уже на протяжении скольких там десятилетий да, являются противниками друг друга, но при этом и те, и другие являются патриотами своей страны, сторонниками величия этого своего государства. Поэтому нам тоже теперь нужно подходить к этому вопросу. Приветствую тебя, Тумсо. Ты создал дополнительный канал, который, вещаешь, который вещает исключительно на чеченском языке. Не кажется ли тебе, что это оставляет чеченское общество закрытым от мира и пагубно влияет на интеграцию и доверие? Конечно нет. Конечно нет. А что то, что Великобритания вещает на английском языке, это делает ее закрытым обществом? А то, что российское общество на русском языке, это делает ее закрытым обществом? Украинское на украинском? Как это так? Как это понять? Мы наоборот должны вещать на своем языке. Это основа как раз в этом. Русский, английский – это уже доп, вот это опция, а основа, фундамент, это говорить на своем родном языке, вещать на свою э, аудиторию в, внутри своего народа. Наоборот, это как бы от, от этого нужно исходить, как это понять закрытое общество, потому что ты вещаешь на своем языке. Но тогда все общества в этом мире закрыты. испанцы вещают на испанском, французы на французском. Неужели они являются закрытыми обществами? Арабы на арабском.